Возникает интересный вопрос, если кто-то думает не так, как вы, значит ли это, что он вообще не думает? Пробегусь по ценам, моя лодка снова с а что с утра, с утра опять ебёт синдром отмены, ломая планы, не дождавшись перемены, дворов, аборигены, хавайте бесплатно пустеет платить держись за не вздумайте лечить нам и так идеи веет подземелья муть не за пацанов не грудью бывали на распути находили корень в сути до да, жути на кой опять пустили чертов люди все не до грусти смеха тонны в парашюте думаешь не так но как считаешь я дурак пусть так то из команды слабак льет по жизни колпак здесь красуется фак парится в дыму рыбак мы в карабины зарядим мысли маслины аппетит зверины выползает Внизины варши руины, размешали лица в глине Вы в этой трясине, взгляд невозмутимый Надрываешь связки, не зайдут твои отмазки Открывая маски, кирпичи залиты краской Я, я, мне уже слышно лязги И все готовы к тряске, крепнем стоя в связке Надрываешь связки, не зайдут твои отмазки Открывая маски, кирпичи залиты краской мне уже слышно лязги и все готовы к тряске крепнем стоя в связке